Всем добрый вечер! Я сейчас иду на ужин. Это мой первый ужин в этом отеле. Смотрю, там что-то на гриле вкусненькое готовят. Сейчас обязательно подойду посмотреть. Очень бы хотелось поесть красные рыбки сегодня. Надеюсь, она будет. Моя мечта сбудется. Так, А у нас здесь горячее мороженое ролл готовят. А я думала, что-то на гриле. Можно, кстати, после ужина. Так, ну, мы двигаемся с вами в основной ресторан. Давайте, Давайте. все по очереди покажу. Не бегать, не прыгать туда-сюда. Так, здесь у нас мороженое на ужин. Смотрите, сколько видов всяких. На любой вкус. Так, тут у нас ран, водичка. Вот здесь, кстати, я сюда с утра поучила себе сахара, да делала. Хм, так, одну название что-то кучина. Так, такой всякий хвост. Так, вот. Так, вот это у нас что? Да ну. Что-то не понял. В общем, с грибами. Мясо, наверное, потому что нам надо будет, кстати, взять чуть-чуть попробовать. Так здесь баклажанчики Так, а ну вот. Да ума. Так, ну я смотрю, не везде что ли подписано? Так, это кефте. Ну, тут курица и в Африке курица. Так, это у нас брокколи. А вот из моркови. О, мой любимый лучок. Надо, кстати, сейчас его взять будет. Обожаю такой лучок. Так. Какая-то Всякая нарезка. Ладно, я потом после котлетками вернусь. Так, картофель принес. Сегодня креветки. Вот, кстати, надо взять сегодня креветки. Папа, вот. Моя мечта отдалась. Сегодня рыбка красная стейки. Все, прям для меня. Красота. Прям для меня, как, как я и хотела. Сейчас возьму себе лучок, зимушечки и стейки у вас А тут у нас, наверное, пиде. Угу. Да, тут пиды. А, сейчас в основном еще в ресторан к зайдем. Ну, тут у нас арбузики дынки. Тут у нас на ужин различные резаные фруктики. Вот, вончик, виноградик. Кстати, что-то сегодня виноградика захотелось. Так, а вот тут вот вкусняшечки, всякие клерочки, Тортик какой аппетитненький. А вот этот какой аппетитненький. Вот прямо глаза разбегаются. Ну, вот этот такой, вот эти Блин, если это все перепробовалось, из стола не выкатишься просто. Так, ну тут, о, вот, кстати, такой вот такой виноградик хочу попробовать. Такой крупный, интересный, сладкий или нет? Надо попробовать. Так. Так, так, так вообще, кстати, смотрите, а тут где-то где пишут по-русски, где-то не пишут. А тут курочка, тут овощи. Так, тут зеленушечка. Различная. Так. Тут всякие хлебобулочные изделия. Так. О, грибочки. Надо сейчас, кстати, еще грибочки попробовать. Все так аппетитненько выглядит. Вкусненько. О, смотрите, а тут какая-то закусочка с красной рыбкой. Вот. Так что... Сейчас, пока я дойду, надеюсь, что-нибудь останется еще. Так, ну тут рис. Тут у нас что, что А, разбивка. Там пюре, чифин, куриные шницы, обжаренные, мор о, обжаренные морепродукты. Кстати, вот э, кальмарчики, мидии, лучок, перчик. Там надо посмотреть, что там еще есть. Так. Я, походу, пришла в самый пик. Народу очень много, не протолкнешься. Так, еще? багет кстати такой хорошей прям еды сейчас еще еще это все вкусненько окажется то это будет вообще супер просто так там ну, там у нас покажу да, горошек картошечка ну и тут тоже море десертов просто всевозможных просто глаза растугаются В общем-то, все, я вам показала, вроде бы, надеюсь. Так, пойду я сейчас себе тоже покушать, положу. точно красную возьму, подумаю насчет счёт креветочки. Мне вот понравилось там стартизм или репродукт. Ну, в общем, я взяла себе пока стейк и лосося. Hello. Hello. А, а, взяла, в общем, себе стейк и Сучку. Ну, пока так. Думаю, сейчас это съем, потом уже дойду возьму там кальмарчики. С морепродуктами, какие там еще есть добавлены. МИДИ, еще что-то. Вот. Ну и вот уже одно официантку попросила. Она что-то ушла с концами. С сейчас стараюсь, Надеюсь, хоть это принесет. Или, или у меня уже рыбка сейчас вся остается Или мне бежать самой ну я что-то смотрю, здесь кому-то принесли. Кто-то сам ходит. Что-то как-то вообще непонятно. Ну, как Не знаю. Пока первый день тяжело сориентироваться. В общем, я так чувствую, вина я сегодня не дождусь. <с> сейчас всю рыбку съем. В общем, кто сейчас ужин, всем приятного Вы не поверите, о чудо! Мне все-таки принесли из трех заказанных фужеров целый фужер <с> вина красного. Остальные двое официантов где-то потерялись. Не знаю, может, к концу ужина принесут, а может быть нет. Я практически съела. Кстати, я видимо ошиблась. Это не лосось, а этот, скорее всего на нанагароши, потому что лосось как правило крупнее бывает, более такой сочный. А горбуша, она посуше, и она маленькая. Вот это вот, скорее всего, у меня горбуша. потому что она суховата. И вот что плоховато они сделали, то что они приправы добавили. Потому что, ну, помимо того, что она не соленая, то есть она еще и без приправы. Вот. Я не скажу, что плохо, нет, не плохо. Нормально, но не вот прям, знаете, там, что съел, и все, и прям улетел. Как говорится, отчасти вот получил гастерномический кайф. Честно сказать, даже вот, вроде обычные омлеты да, не сегодня гораздо больше на вкус. Было гораздо вкуснее приготовлено, чем вот сейчас рыбка. Ну, я сейчас пойду еще другие блюда попробую. Посмотрим, как они будут приготовлены. Я, конечно, извиняюсь, что показываю вам уже остатки обедки, но я почему это вам показываю, чтобы было видно. То есть с трех маленьких кусочков, смотрите, сколько костей. То есть они еще и не очищены абсолютно, даже самые крупные кости не удалены. То есть, ну, невозможно, как говорится, оценить нормальный вкус рыбы, потому что только сидишь кости выбираешь. Вот. Также еще хотелось бы мне добавить, что поскольку здесь большая заполненность отелей сейчас. Ну, как вы сами посмотрите, народу видите сколько. Санты носятся. Народ тоже бегает от столика к столику. То есть смотрите, если, допустим, вы приехали хотя бы ну, вдвоем, допустим, семейные пары, вам проще. Кто-то, допустим, остался, кто-то пошел. Там то себе накладывать. Если вы, конечно, приехали в одиночку, будет сложнее. Вам надо либо что-то такое существенное на столе стали, хотя хотят не факт что это не, не заметят, не выметут, не выкинут и так далее. Потому что вот я сейчас думаю пойти еще там, ну, допустим, попробовать чуть-чуть вот эти вот кальмачики а, с мидиями взять. Но мне кажется, что я сюда приду, здесь уже все, здесь будет уже все убрано и этот столик уже будет вот. Поэтому мне придется, скорее всего, в другом месте потом садиться, хотя мне здесь в принципе комфортно, мне здесь нравится сидеть. Вот. А ну, оставлять пункт в телефон, я, естественно, не буду. Вот. Потому что даже ну, как, здесь никто не возьмет, то мало ли, блин, начнут с стола убирать, там сметут на пол, уронят, разобьют там, неважно, не Все что угодно может произойти. Вот. Ну вот как-то так. Так что поэтому я сейчас думаю. Просто мы всегда как как Сереги делаем. Везде, где, мы, где бы мы ни отдыхали, там, неважно, Турция, не Турция, Кипр, другие страны, ну, пока, имеется в виду, это, естественно, все было открыто. Кто-то вот. ну, из нас, допустим, ждет, либо если это небольшой отель, то там достаточно было просто поставить на стол. Естественно, видеть целую тарелку, все, пришел каждый себе накладывать то, что нужно. Приходим. То, как говорит в качестве самобранку себе собрали все прекрасно все пидет вот. хотя многие конечно пишут что вы как свили там наваливайте себе кучи Но мы сразу себе приносим мы же я понимаю если бы мы там оставляли эти кучи поели чуть-чуть потыкали и все эти кучи оставляли мы же все съедаем то что мы приносим вот. Ну, это сегодня у меня что то я вообще говорю, у меня такая ситуация странная вообще с аппетитом. Я что-то не хочу. Вот я ели, ели, там рыбки все положил и то. уже Потому что у меня просто уже кружится наверное, голова от голода. вот. Ну... Вот как так сегодня я поскромнее а так могла бы сейчас тоже там спить. салатики сразу и десерт и фрукты и все что угодно положить ну вот по крайней мере сегодня так да и я чувствую что я сейчас один вот уже вина красного выпью, и все. мне надо будет сразу на боковую ночью больше суток уже не спала Вот. сейчас буду рыбу взять я уже практически доела и пойду что-нибудь интересненькое еще поищу, поесть, попробовать, по крайней мере. Вот. Ну а там как получится, получится на своем месте сидеть, слава богу, не получится, придется куда-то другое место сидеть. В общем, все, как я и сказала, пока я бегала в поисках продуктов, вот, в поиске фруктов, естественно, стал, место потерял, как в том приколе. Вот то место уже мое заняло стол, сейчас все он, он будет на другой столик, где-то Ну вот, короче, вот так положил я себе продукты, сейчас жду опять, когда мне вино красное принесут. Надеюсь, сегодня принесут. Ура, мне мое вино принесли, но я вот сейчас только смотрю в свою тарелку с десертами, фруктами смотрю вроде кого по чуть-чуть там по одной по две дольки а в итоге целая тарелка получилась еще буду в итоге это все скушать ну, буду кушать сталкивать <сил> впихивать но кушать кстати я здесь немножечко завалила так скажем кальмарами мидиями курочку взяла еще не помню как точно там называется она в чем-то там вот Сейчас уже не, не вспомню там, потому что столько всяких блюд. Но вот решила попробовать еще корочку взять. Все, я поужинала. Сейчас зашла в номер. Взяла с собой необходимые вещи. Ну, всякий там телефон, прочее, прочее, прочее. Вот. И сейчас я иду на анимацию. Сейчас пока детская анимация идет. А чуть позже начнется взрослый. И, возможно, сейчас до парка дойду. Пока идет детская анимация. Красиво все-таки отель светится в ночи. Ну, не ночь, конечно, пока, но уже поздний вечер. Весело вообще в отеле. Я не знаю, конечно, до скольки здесь анимация, но пока весело. Интересно. Смотрите единицы еще попкорн для так делают в общем красота в общем как настоящий пятерка так а вот у нас и луна парк ну, кстати, не знаю может быть завтра тоже попробую прокатиться он на той же лодочке например детки катаются вот ему здесь развлечения кайф вообще раздолье смотрите сколько всяких развлекалок а здесь на батуте вообще попрыгать здесь одно удовольствие смотрите на этой качели вообще взрослые с детками катаются здесь ну, вот я может как раз на этой лодочке завтра прокачусь интересно если я на эту лодку соберусь я тоже попить так же буду как они Вроде взрослые, вот так вот так вот так вот фото. вот так вот так вот так вот так вот так вот так вот Джинсы одела, это в платье было, джинсы одела майку, кофту токую, мне хорошо прям. Взяла он себе коктейль. Секс на пляже. Там он караоке оружие. Кто-то спать пошел. Кто я сейчас еще на ужин на ночной пойду. Правильно, мне еще днем не пушилось в обед. Аппетита не было. Сейчас как ночь пожирать хотелось. Правильно, что думал в последнее время, что вообще с музыками проблемы были. Если один раз за день покушаю, это был прогресс. Сейчас что-то так для нас. пробила меня. Наверное, в море наплавалось. Ничего. Время 12 час, по 12 Меня на покошку пробила, я пришла. А тут тут, в принципе, нормальный полноценный ужин. Тут у нас спагетти. Так, тут у нас что? Так, там что-то, может, томатный суп какой-то. Не знаю, не написано. Так, тут у нас куриное мясо. Вот. Так, сейчас что-нибудь выберем. Так, там у нас горох. Так, а тут телятина. Угу, говядина. Так. Ну что, наверное, курочку ловать. С макарошками. Да? Точно? Сейчас что-нибудь -то сидим. Капец. <свят> Девушка мне прямо от души макарошек набубухала. И курочки. Я, блин, за весь день по-моему, меньше съела. Обалдеть. Ну, нет ничего лучше, чем... Полдвенадцатого ночи нажрать, а потом полночи кошмара наблюдать от обжорства, пережорства. Я вот вам сказала, что там томатный. Нет, ну это суп. Суп, если -то, оказывается в другой стороне находится. Это суп томатный. Я, кстати, думала, что я одна на ночь глядя покушать хотя Нет. Народ разбредается, берет себе макарошки, курочку. Кто гуляшек берет из говядины и разбредается по территории. Вот. Даже вот со мной, -за если три стулька занять, тоже хожу сидеть. Так что, оказывается, ни одной мне на ночь покушать предпечула.